приветствую вас рыбки давайте же посмотрим сегодня что ожидает вас в месяце мая вы у нас являетесь уже который месяц фаворитами поскольку по вашему знаку продолжают идти такие очень важные медленные планеты как нептун юпитер и собственно Именно влияние вашего знака, качество вашего знака создает общее влияние и во всем мире. Нептун в рыбах, он дает некоторую иллюзорность происходящего, может быть даже некоторую фанатичность, желание, в чем-то он твердится. И это все дело подкрепляется Юпитером. В соединении с Венерой, которая как раз уже заканчивается, но она еще будет чувствоваться 1-2 числа. Этот аспект является аспектом удачи, радости, счастья. И он дает возможность получить ну, от жизни наслаждение, радость и удовольствие. Поэтому я думаю, что практически все рыбки, наверное, большинство из вас будут находиться в очень хорошем расположении духа. И любые ваши начинания будут успешными. Поэтому смело идите, куда вы хотите, просите. Требуйте, общайтесь и добудете услышаны. Конечно, очень важно, что этот месяц начинается с коридора затмений, который начался 30 апреля и продлится до 16 мая. Это будет создавать главный фон этого месяца и немножечко будет приводить всех в такое знаете, энергетически ну, сложное, возбужденное состояние. Поэтому рекомендуется быть очень спокойными, уравновешенными, не принимать каких-либо поспешных решений. Любые решения, которые будут приняты в течение затмений, они могут последствии принести боль и разочарование. Но, но для конкретно вас, вот для, для вас, я думаю, он пройдет только лишь таким, знаете, поверхностным фоном. Он затронет в первую очередь, то есть кого-либо из вас он может затронуть, только лишь в том случае, если у вас у кого-то находятся в середине, знака, такие, в середине знака Тельца, либо Скорпиона такие важные планеты, как Венера, Луна или Асцендент. Если же они расположены в других знаках, то наверняка он вас прямо не коснется. Ну, а тех, кого коснется, могут ожидать перемены, связанные со сферой коротких дорог, близких контактов, может быть, это связи с вашими близкими родственниками по третьему дому, также это сфера каких-то тренингов, обучений, ну и также транспорта. транспорта. Учитывайте, что с 10 Майя Меркурий станет ретроградным и постарайтесь все свои какие-то главные планы строить до 10 числа, ну даже пусть будет до 9. -го ну мы еще чуть позже о нем поговорим, но э, дальше поехали. 2 числа у нас Венера, планета любви и счастья из вашего знака переходит в ваш символический второй дом, дом денег и финансов. Ну, Венера в Овне – это Венера Амазонка, то есть обостряются чувства, э, появляется необходимость, э, ну, как-то может быть, э, проявлять инициативу в отношениях, в, пар, в отношениях, в партнерстве, несдержанность, страстность, тяжело управлять своими чувствами. То есть это время, когда физическое влечение выходит на первое место. То есть это время, когда желания могут управлять поступками. С 3 до 9, здесь Меркурий находится в очень легком аспекте, к венере и это признак того что вы будете очень легкими удачливыми в сфере зарабатывания например денег приобретения финансов ну и вообще приобретения чего-либо то есть любые покупки и договоренности будут в этом периоде складываться для вас удачно ну и теперь наконец-то мы подъехали к Марсу, который 10, извините, к Меркурию, который 10 числа перейдет в близнецы, станет ретроградным до 3 июня. И я могу сказать, что ну, ретроградная планета что? Это возврат назад. То есть это какие-то доделки, переделки, близнецы это информация, это логистика. Это договора, это дружеское окружение. Ну, наверное, большинство из вас захочется встретиться с большинством своих друзей, которых вы давно не видели. Тем более, что для вас близнецы это так раз, два, три, четвертый дом. Но это такие, знаете, посиделки дома, посиделки с семьей. Ну и желание, может быть, как-то всех собрать вот вместе. Для кого-то это могут быть необходимость пододелывать какие-то дела связанные с семьей с домом это могут быть и бумаги может быть какие-то мелкие ремонтные работы но как правило это что-то такое знаете связано с информацией и доставкой ну поскольку с десятого еще юпитер вашем тоже переходит в ваш второй дом финансов, то расширятся ваши финансовые возможности, способности. Вы станете более решительными в плане того, чтобы заработать денежку, пробивными. Будете хорошо понимать, как и что нужно делать. и Я думаю, что с легкостью можете победить любую конкуренцию. 15-16 числа. Ну, оно-то будет 16-го, точное. Но уже его влияние почувствуете 15-го, кто-то и 14-го. Лунное затмение произойдет. Знаки Зодиака, Телец. Ой, извините, э, Скорпион. Ну, это четкое указание на то, что свои эмоции нужно держать под контролем. Есть риск наделать много ошибок, ну и, как правило, окончание лунного затмения знаменуется тем, что человек уже что-то оставляет позади, то есть какой-то отработанный материал. Также очень будет важный аспект в вашем знаке соединение Марса и Нептуна. Но обе эти планеты находятся в гостях у Нептуна, вернее, Нептун находится на своем месте, а Марс, помимо того, что он соединяется с Нептуном, так еще и находится в доме в знаке Нептуна, не в доме, а в знаке. И это четкое указание на то, что вместе они могут пробуждать, знаете, какие-то не очень хорошее желание, что-то темное из души вынимать, из человека, вот какую-то темную сущность свою проявлять. Это время увеличения каких-то преступных действий, подлости обмана. Обратите внимание на сделки, с кем вы заключаете. Увеличивается количество мошенников в этот период в глобальном смысле могут раздаваться вопросы, связанные конфликты, связанные с национальной принадлежностью. Ну в плюсе в плюсе этот аспект он обостряет интуицию, глубокий психологизм, духовность, благотворительность. А вот для сделок и переговоров, конечно, это время лучше пропустить. С, 24, с 21 и по 24 мая – это несколько дней, когда любовь может сыгла, сыграть с вами злую шутку. Как преподнести яркое знакомство, так и неожиданный разрыв. С 25 по 29 будет идти на соединение Марс с Юпитером в Овне. Ну, Это время полководцев. Особенно если ваша деятельность связана с какими-то решительными действиями. Ну, можем, я могу сказать так, подытожить, что в готовности добиться желаемого результата вы будете очень сильными и пробивными. В готовности что-то отвоевать, завоевать, приумножить, достичь, добиться, ну, в этом вы будете сильны. Также с 28 мая Венера, быстренько в этом месяце она проскочила овен, слава Богу, и перешла из воинственных овнов в спокойный свой знак обители, в Телец. Ну, а наконец-то, э, ваше отношение ко всему происходящему станет более мягким, гармоничным в вашем третьем доме. То есть вам захочется общение, захочется делать какие-то покупки, Захочется проводить время со своими близкими, знакомыми, друзьями и получать от этого, ну, знаете, такое тихое чувственное удовольствие. Я бы даже сказала, ну, радость какую-то, радость и появится тяга к чувственным наслаждениям. Вот, наверное, так верно. Ну от а 30 мая состоится новолуние в близнецах, это время загадывать желания и наполняться новыми приятными впечатлениями, встречаться со своими друзьями. Для вас это близнецы и четвертый дом, ну значит собирать друзей в своем доме, это будет наилучшим, чем вы можете закончить этот месяц. Желаю, чтобы он прошел для вас как можно наиболее гармоничным, удачным. Подписывайтесь, кто еще не подписался. И до встречи в следующем периоде.